Всем привет! Вы на канале "Как заработать в интернете", и в этом видео я тебе расскажу, как ты сможешь получить 20 долларов от биржи Bybit. Если повезет, то ты получишь 20 долларов. Смотрите, осталось 16 дней, чтобы заполнить форму, и биржа Bybit проводит вот такой вот airdrop. Акцию выделено 10 тысяч долларов в США. 30 сентября будет здесь розыгрыш и случайным образом выберут здесь получается 500 победителей каждому раздадут по 20 долларов и чтобы в нем принять участие вам нужно зарегистрироваться на бирже байбит и заполнить форму заполняем форму подписываемся вот на официальный Твиттер, на нажимаем вот следовать и подписываемся на канал Если у вас нету твиттера, заведите себе твиттер. Нажимаем здесь читать. Вот и все. Также здесь нужно вписать имя своего твиттера. Имя пользователя. Так, Для связи с вами нужна электронная почта. Вписываем сюда свою электронную почту. Сюда вписываем фамилию свою не знаю пишем сюда бойков и нажимаем сохранить далее нам нужно вот э, заполнить бланк Здесь ответ будет Proof of Stake. Более подробно я все оставлю в описании под видео. Перейдете в Telegram, там будет более подробно. И какой у вас Bybit Уит? Здесь переходим на Bybit, нажимаем на человечка. И вот Уит. копируем его. Переходим на форму, вставляем. Подождите, давайте заново ск скопируем нажимаем на человечка копируем переходим вставляем и нажимаем здесь продолжить Итак, все мы выполнили все три задания теперь я участвую в данном розыгрыше от биржи байби также всем рекомендую посетить страничку автоматический заработок криптовалюты здесь я обновил бота я перешел а он оказывается не работал я его загрузил на google диск кому это все интересно заработок крипты на полном автомате вот статья знакомьтесь и зарабатывайте также еще хочу вам порекомендовать сервис coin market cup здесь можно отслеживать криптовалюту также здесь можно ежедневно зарабатывать кристаллы вот ежедневно заходим получаем кристаллы далее эти кристаллы мы можем вот, зайти в магазин более подробное, я как-нибудь сниму видео. Зайти вот в магазин. И на эти кристаллы мы можем покупать здесь NFT. -шки. Вот их сколько много. И они вот разных, разной стоимости. Далее эти NFT мы можем продать и получить за это реальные деньги. Вот такое, друзья, получилось видео. Пишите свои комментарии. Всем желаю хорошего дня. Всем больших заработков. И всем пока.